Доброе утро, мой сладкий. В любую погоду, в любой день недели очень приятно просыпаться, когда знаешь, что ты есть у меня. И не важно, что ты далеко, ведь каждый новый день приближает нашу встречу. И с каждым днем я чувствую себя счастливее. До скорой встречи, любимый. Okay.